Здравствуйте! Ну, в чем делать? Бинго. Джекпот, сразу двое. Да, вот Я к вам, да, да за копией протокола. То -то надо, вы, ИКМО, расчет, протокол. Так ЭКМО а, не работает, Но насколько работает. вы знаете, оно признано даже бездействие незаконным горосберковом. Часы приема там есть, приходите часы Так мы приходили, акты составлены Хорошо. о том, что она не работает. Хорошо. Поданы и, жалобы. И были в понедельник и в среду, Евгений Александрович. Сейчас я был у Елены Анатольевны Решетняк, председателя УИКа 1393. Она сказала мне обращаться к вам. И какое совпадение, что я зашел сюда и встретил именно вас. Отлично, очень рад. Что-нибудь скажете? Вам как-никак подавали жалобы, в требования? Довольно давно вы передавали ее председателю. Председатель Тика. Лариса Ющенко. Вы ко мне пришли? Ну, я пришел в этот что, кабинет. Прийти? Оказалось, что здесь еще и председатель КМО. Так, давайте, что, не снимайте меня? Почему вы... Вы что, мне... Меня... господи держит дверь закрыли на замок территориальная избирательная комиссия 27 московский